Во-первых, зачем накручивать себя, а потом тратить время на расслабление? В чем смысл накручивать себя, а затем расслабляться? Поскольку вы человек, и у человеческого тела есть определенные ограничения, то, наверное, иногда вам нужен отдых. Но почему вы считаете, что отдохнуть значит отключиться? Это часть подготовки к следующей фазе активности. Тема расслабления становится очень популярной. Все говорят о том, как расслабиться, провести детоксикацию и так далее. Прежде всего, зачем доводить себя до интоксикации, чтобы потом проводить детоксикацию? Вы питаетесь неправильно, думаете неправильно, у вас неправильные эмоции, и в результате у вас интоксикация. И теперь вам требуется детоксикация. Вы накручиваете себя, а затем хотите расслабиться. Накручивать себя ⁇ это преступление. Что касается расслабления, Сколько времени и энергии уходит на то, чтобы расслабиться разными способами? Мне известны все ваши способы расслабления. Вам не нужно накручивать себя или расслабляться. Вот почему я говорю о важности цели. Если цель по-настоящему зажгла ваше сердце, то деятельность не будет изнуряющей. Деятельность никогда не будет изнуряющей. Вы познаете радость действия, потому что оно не будет утомлять. Вместо этого вы будете искать возможность. Невозможность отключиться, а возможность оставаться включенными. Когда я говорю «включенными», вам стоит понять, что если вы живы, это означает, что вы включены. Когда вы отключены... Вы знаете, что это значит. Конечно, мы не хотим, чтобы вы сейчас отключились. Жизнь означает быть включенными. Когда-нибудь придет время отключиться. После этого вы не сможете включиться снова. Все будет кончено. Так что пока вы включены, никогда не думайте о том, чтобы отключиться. Оставайтесь полностью включенными. Потому что быть живыми — это быть включенными. Позвольте напомнить вам. Многие из вас думают, сколько делать, сколько не делать. Такие вопросы могут возникать, только если у вас нет целей, цели, цели которые больше вас самих. Если в вашем сердце нет такой цели, то вы всегда будете заниматься расчетами, что мне делать, а что нет. В языке Канада есть одно изречение Когда четверо несут покойника, один из них только делает вид, что несет. На самом деле он не подставляет плечо. Он считает, что он умный. Наоборот, он глупый. Он упускает весь опыт жизни. Так что не бывает такого, чтобы включаться и отключаться. Вы включены. Если вы выдохли, то, конечно, свалитесь от усталости. А когда восстановите силу, встанете. Так что бросьте все эти планы по расслаблению. Если вы выдохлись, вы свалитесь, но потом поднимитесь снова. Вот какой должна быть жизнь.